Добрый день, на связи Максим Петров. Уникальная у нас происходит история сейчас, да, то есть у нас одно из самых сильнейших, наверное, за последние лет 30-50 падений нефти было. У нас бурно отреагировали и рынки акций отреагировали. Мы отреагировали, да, во вторник, после открытия торгов, наверное, менее бурно, чем это ожидалось. И я сейчас не хочу, наверное, комментировать то, что происходит, потому что делать это сейчас достаточно глупо. А -а -а -а и не... Ну, неблагодарное занятие. Я сейчас как раз в этом ролике объясню, почему. Когда происходит кризисное явление, когда происходят какие-то шоковые события, это касается не только рынков, это касается, в принципе, абсолютно всего в нашей жизни то в этом случае, ну то есть первая реакция это цепинение, да, то есть в любом случае, когда ты открываешь там терминал, когда ты отдыхаешь спокойно на выходных, да, и вдруг неожиданно заходишь на ленту информационных новостей и видишь, нефть падает на 30%, то в этом случае сначала некое такое цепинение, да, то есть нефть, рубль, они друг с другом связаны, соответственно, что сейчас будет с рублем, то есть первое идет цепенение состояния, второе... Соответственно, у нас может быть две реакции, то есть или атаковать, или убегать. И это нормально, да, то есть это работа на уровне инстинктов, то есть кто там более или менее знает физиологию мозга человека через призму, допустим, нейролингвистического программирования, то они знают, что у человека есть три мозга, это мозг рептилия, мозг млекопитающего и не кортекс. Соответственно, самым древним мозгом является мозг рептилия. Вот в нем как раз находится рефлекс. Да, то есть атаковать или бегать, бей или беги. И когда вы видите такие непредвиденные события, да, то есть, вау, нефть упала, значит доллар вырастет. То есть первым, первое, что реакция, то есть первым, кто реагирует на это, надо найти спасение. То есть в чем страх, в чем опасность заключается, да, вот этих показателей, быстрая очень увязка, к чему это может привести. И, соответственно, идет некий такой паническая атака, да, то есть все резко начинают бежать в доллары. Я помню, понедельник, да, то есть нефть на торгах, э -э утренних торгах, соответственно, падает на 30%. Э -э Открываем обменные курсы валют, да, и, в принципе, там, в зависимости от того, какой банк, очень резко происходит изменение 68 рублей, переставляется там на 72 рубля. И вот просто к чему мое видео сегодняшнее, да, то есть, во-первых, почему нельзя давать прогнозы сейчас, потому что у людей, у очень многих людей понедельник-вторник срабатывает мозг рептилии. Основная защита, то есть основная функция которого защита. То есть куда-то бежать. Кто-то бежит в банк менять доллары. Кто-то бежит в магазин, покупает гречку, соль, тушенку, спички, да, чтобы спастись. Кто-то бежит, там покупает какую-то бытовую технику или автомобили, да, если крупные деньги с тем, чтобы спасти рубль от девальвации, потому что импортные товары будут стоить дороже. Кто-то покупает, бежит недвижимость, да, чтобы хоть как-то спасти свои накопления <coughs> от обесценивания. То есть первые такие реакции, они именно в спасении заключаются, в беготне. При этом беготня она может заключаться в том, чтобы атаковать или в том, чтобы убегать, скрываться, защищаться. В большинстве своем все-таки это идет защита. А... Второе. Мозг, да, то есть он более молодой, нежели, чем мозг рептилии. Э, мозг млекопитающего, лимбическая система, координация свой-чужой. То есть это то, где живут наши эмоции. То есть вот если вы там смотрели фильм «Головоломка», вот там была радость, э, грусть, печаль, э, гнев, да, то есть вот жадность, страх. Это все непосредственно лимбическая система. И, и после того, как нервные импульсы прошли, мозг рептилия попадает в мозг млекопитающий. Нам становится страшно. Мы начинаем искать, что послужило первой причиной. Нам нужно объяснение, что происходит, почему происходит, к чему это может привести то есть какие-то выкладки, в чем опасность, в чем защита может быть, то есть у нас начинается брожение по просторам интернета, а какие аналитики, а кто что говорит, вы начинаете открывать YouTube, смотреть каналы там, Максима Петрова, Макс Кэпитал, еще кого-то, да, там, я не знаю, кучу всяких аналитиков смотрите, то есть вам нужно понимать, а, а есть ли опасность, да, то есть а что в этом случае предпринять. Здесь начинает врубаться жадность, да, из разряда блин, ну не может не упасть на 30% и не отскочить, а сыграют какие я в отскок да то есть на 15 процентов она восстановится купить мне там опционов опционов кол, да, на то, чтобы сыграть непосредственно на нападающей на нефти. они а не зашортить ли мне доллар, да, то есть, а вдруг толпа сейчас точно так же, как и все, все ломанутся покупать доллары, цена на доллар вырастет, может быть, не на этом заработать, да, то есть, может мне наоборот не покупать эти доллары, а продавать. Ну, то есть, вот это вот она идет, взаимодействие такое, но опять оно идет на уровне чувства эмоций, жадности, страха, спасения, поиски информации, поиски алгоритмов, поиски... Нормального человека, который вам расскажет, объяснит, что такое происходит. да четкий алгоритм. Вам не нужны в этот период никакие объяснения, вам не нужна никакая аргументация. Вам в этой ситуации нужен последовательный алгоритм. Да? То есть дайте мне алгоритм, не надо всех этих ваших рассуждений о мозге млекопитающего, о мозге рептилии, а не о неокортексе, все это чушь. Максим, я тебя смотрю, чтобы вот использовать эти возможности как минимум защититься и не потерять свои деньги, и дай конкретный сигнал, что покупать. Вот это вот требует, просто вытрясает из всего информационного пространства именно мозг, мозг влекопитающего. И третье – это, соответственно, мозг самый, самый молодой мозг, неокортекс, здесь, соответственно, разум, логическое мышление, сознание. Здесь же у нас находится подсознание, да, то есть это кора головного мозга, самая молодая, но при этом, соответственно, вот в плоскости разумного мышления это вот именно неокортекс. И к чему в итоге приводит-то? То есть нервные импульсы, они распространяются от древнего мозга к наиболее молодому, то есть сначала мозг рептилий, потом мозг млекопитающего, и после этого это только неокортекс. И это неизбежно. Это эволюция, это физиология, да, то есть это геном, это тысячи лет эволюции. И, соответственно, пытаться в такой ситуации что-то что сказать, почему я не выходил, да, то есть, почему именно сейчас вы видите это видео? Потому что первые два дня работают а, а, первые два мозга, да, рептилии млекопитающего. Разум, то есть объяснить что-либо разумное в такой ситуации вообще бесполезно. То есть у тебя могут быть выкладки, ты можешь прекрасно на уровне разума понимать, что это, ну, что это может быть временное явление, но вот этот вот страх, жадность, вот эти эмоции, да, вот это вот бей или беги, оно соответственно все включается и оно создает очень сильную химию в организме. да, То есть человек не способен принимать в этот период рациональное решение. И в этот период практика показывает вероятность совершить ошибку она очень и очень высока а в любом случае если бы от меня появилась какая-либо информация как это можно использовать да из-за того что химия тела очень сильная да что страх очень велик даже имея какие-то разумные выкладки их вряд ли можно было бы использовать во благо и поэтому я говорю Друзья, когда происходят резкие колебания на рынке, без разницы, причем направление движения этого колебания, падение или рост, в любом случае врубаются вот эти вот древние механизмы да, в головном мозге. И риск совершить ошибку в такой ситуации очень и очень велик. И здесь лучше положить руки на стол, если вы уже находитесь в позициях, не надо ничего делать, не надо ничего продавать, не надо никуда бежать. Если вы доллары... Еще не купили, да, и, то есть не было совершено покупки. Не надо срочно бежать в обменник и покупать его по 73, по 75. Если вы не купили золото, это не значит, что когда нефть упала и объявили там войну, с торговую Саудовской Аравия, ценовую войну Саудовской Аравии России, не надо в этом случае бежать и срочно покупать золото. Поздно. Движение и импульс пропущен. То есть то действие, которое вы будете совершать в этот момент, оно будет нерациональным, оно будет эмоциональным, оно будет на уровне инстинктов, то, то есть вообще здесь разума никакого не будет, здесь будет просто страх и жадность. И в этом случае вы совершите ошибку, после которой Мозг и мозг млекопитающего придет к нашему разуму через 3-4 э, недели, да, и скажет, каюсь, виноват, совершил ошибку, вот давай разум теперь разруливай эту ситуацию, как нам из этого сделать? Зачем я купил доллары по 73.50? Зачем я золото купил по 1700-1750? Э, зачем я не шортил, когда она 30 долларов за баррель была, я вообще не понимаю. Это вот то, те вопросы, которые будут задавать э, лимбический мозг разумному, то есть нашему разуму. И разум будет говорить, ну ты косяки совершал. Я говорю, что этого делать не надо, но вы меня не слушали. Поэтому вот э, сегодняшнее видео, оно больше посвящено, наверное, тому, как работает мозг, мозг инвестора, каким образом работают наши чувства, эмоции и какими опасными они могут быть и являться в период кризисов. Еще раз, когда происходит резкое движение, ребят, запомните, никогда не надо совершать резких движений. То есть их нужно предугадывать. То есть, как говорит Райдалю, нужно предполагать, что такие негативные события могут произойти и заранее подстраховываться. <coughs> Соответственно, то, то образовательные вещи, которые я непосредственно веду на канале, ну, недавно, да, у нас была там сильная полемика с одним из подписчиков, да? Вот послушала тебя. Купила доллары, нифига не заработала, зачем мне это надо было. То есть купила там по 65, а только сейчас нахожу, начинаю выходить в плюсе. Но опять, да, человек год-полтора сидел в долларах, ничего особенно не заработал. Но опять-таки, если бы он сидел в долларах и в золоте, доллар свое отыграл. Доллар сделал свою задачу по защите активов. То есть сейчас надо... Ну, много уже было сказано, наверное, ролик уже затянутым становится. Что я хочу сказать? В периоды кризиса не надо совершать вообще никаких действий, да, потому что так устроена физиология, что активное действие нужно проводить через 2-3 дня. Сегодня у нас, соответственно, 11 марта, <класс> Третий день, как произошла паника на рынке, да, понедельник, вторник, сегодня среда. И вот посмотрите, как сейчас себя ведут рынки, да, то есть что у нас, как рынки шарахали вверх-вниз. И куда они пойдут, никто не мог сказать, поэтому лучше ничего не предпринимать, лучше дать возможность рынкам определиться э, с направлением движения, да, и действительно разум, то есть чтобы включился разум, потому что в первые два дня он этого сделать не может. Его голос есть, но он очень тих, и поэтому просто здесь берете паузу. Рынки на 70% не падают за 3 дня, как и не вырастают очень быстро, да, то есть все равно на принятие взвешенного решения время есть. Сделка века как минимум появляется один раз в месяц, как говорит Киосаки. И это тоже не страшно, что вы где-то что-то упустили, где-то что-то недозаработали. Не ругайте себя, не бичуйте себя, просто здраво оценивайте, что происходит. Ну а в следующем видео я все-таки расскажу, да, что я думаю по рынку, в каком направлении я смотрю, что это вообще такое было. Если понравилось видео, если это действительно является, ребят, для вас ценным, как работает ваша физиология, как работает ваша нервная система, головной мозг, химия тела в период паники, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, щелкайте на колокольчик, чтобы получать новые уведомления, комментируйте. Я рад вашим комментариям. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи и всего самого хорошего. Пока-пока.